Рыцарь в ржавых доспехах, небритый в жестком похмелье, бредет по дороге пехом, коня променял на зелье, какие к черту драконы, ведьмы и великаны, ему бы дойти до дома, портвей на бы пол стакана. Остались в прошлом турниры, Победы, битвы, походы. Теперь он герой трактиров, потеха для всякого сброда. Начись до блеска кольчугу, расправь понурые плечи, Смой маску дряного пьянчуги, вперед к приключениям навстречу. Хвосты подожмут драконы, ведьмы сбегут в рассыпную, Вражьи падут бастионы, верни себе славу былую. А он грезит сидеть у камина С тарелкой горячего супа, Нежится на перине, И что приласкала голубо. Но примет ли дома сердца Заблудшего выбивоху Закрыто Закрыта ли к сердцу дверца, И слезы давно засохли. Начись до блеска кольчугу, расправь понуры плечи, Смой маску дряного пьянчуги, Вперед к приключениям навстречу, Хвосты подожмут драконы, Ведьмы сбегут в рассыпную, вражи падут бастионы, верни себе славу былую, войдет во дворец он чинно, и встав на дно колено. Честью клянусь, дворянина, Любовь моя к вам бессмертна. Смилуется королева, И вновь под рог барабана, Два пальца поверх Эфеса, Он станет героем романа. Начись до блеска кольчугу, расправь понуре плечи, смой маску дряного пинчуги, вперед приключением навстречу хвосты подожмут драконы. Ведьмы сбегут в рассыпную, вражьи рожье падут бастионы, верни себе славу, Блую, начись до блеска кольчугу, расправь понуре плечи, смой маску дринного пинчуги, вперед приключением навстречу хвосты подожмут драконы. Ведьмы Бегут в рассыпную, вражьи падут бастионы Верни себе славу, буловую славу верни